Французская пресса в отличие от США Россия сделала ставку на ракеты Невидимки, а не на стелс-бомбардировщики. В настоящее время парк российских стратегических бомбардировщиков представлен тремя моделями. Ту-22 М3 и Ту-95 МС исполняются 40 лет, а возраст их конструкции возрастет до 70 лет. Налажен выпуск новых машин Ту-160, но имеется всего 16 самолетов этого типа. Россия нашла способ компенсировать грядущий дефицит дальней авиации, сделав ставку на крылатые ракеты-невидимки. Данное мнение высказывается на страницах французского издания Air and Cosmos. Две страны, две доктрины Российская доктрина отличается от концепции, действующей в США и на Западе в целом. Соединенные Штаты инвестируют средства в современные стелс-бомбардировщики такие как перспективный Би-21 рейда, способный проникать в защищенные районы, не будучи обнаруженным, а затем уничтожить стратегические объекты, считает автор во французской прессе с его слов. Основным вооружением б 21 без учета ядерных боеприпасов, является большой арсенал неуправляемых бомб. Россия сделала обратный выбор, не Ту-22 и М3, не Ту-95 мс НИТУ-160М не, не были спроектированы так, чтобы быть малозаметными. Они могут использоваться в качестве бомбовозов, как это показала сирийская компания. Но в спорном воздушном пространстве они выступают в роли носителя управляемых боеприпасов большой дальности, иногда невидимых, отмечается в издании. Цель для спецслужб, как поясняет автор, на Западе часто насмехаются над тяжелым бомбардировщиком Ту-95 из-за его турбовинтовых двигателей но он может нести до 8 ракет Ха-101 или почти 20 тонн вооружения. Крылатая ракета большой дальности Ха-101 была впервые испытана в 2003 году и официально поступила на вооружение в 2012 году для замены ха 55 -1980 х годов. Имея массу 2,3-2,4 тонны, она является одной из самых тяжелых КР в мире, не считая гиперзвуковых. Со слов автора, х 1 оснащена не воздушно-реактивным или стандартным турбореактивным двигателем, как обычные ракеты, а простой турбовентиляторной силовой установкой трдтр 50 которая отличается компактностью и небольшой массой и экономичностью расхода топлива, позволяя пролететь 5-6 часов на дозвуковой скорости 0,58 маха на крейсерской, 0,78 маха на максимальной, и доставить до цели 450 килограммов взрывчатого вещества. Как полагает автор, это серьезно повышает боевую эффективность ракеты. Например, POC весит лишь 900 килограммов, но несет боезаряд массой всего 180 килограммов. На Западе предполагается, что дистанция полета Х-101 достигает 2,5 – 2,8 тысячи. КМЭ в то время как в отчетах МОРФ утверждается, что ее максимальная дальность составляет около 4,5 тысячи километров. Если это утверждение верно, то Х-101 способна поразить большинство стран Европы без необходимости покидать территорию России, пишет автор, указывая, что данная КР имеет дальность, сопоставимую с дистанцией полета баллистических ракет. Обладая повышенной маневренностью, Х-101 способна изменять траекторию движения. Аптронная система анализирует местность и сравнивает данные с картами, хранящимися в памяти, для определения местоположения. Она действует совместно с инерциальной навигационной системой и спутниками GLONASS, что позволяет ракете наносить удар с точностью от 10 до 20 метров. При заходе на цель Х-101 также может использовать оптическую головку самонаведения, действующую по принципу контраста, которая увеличивает точность попадания до 6 метров. Второй основной особенностью h 101 как полагает автор, является ее скрытность. Несмотря на то, что ее высота при крейсерском полете составляет 6000 метров, она способна проделать часть своего пути и выполнить заход на цель по верхам деревьев, на высоте от 30 до 60 метров над землей. Что позволяет Кайр незамеченной проходить под зондирующими конусами радаров. В дополнение к этому h 101 изготавливается из композитных материалов поглощающих радиолокационные волны и имеет геометрию, сводящую к минимуму ее радиолокационную поверхность, подобно американским истребителям F-22 или F-35. Эти особенности делают H-101 очень трудный для обнаружения обычными противоракетными системами, поясняет автор. С его слов, Аналогами ХА-101 является снятое с вооружения в 2009 году, ввиду истечения сроков годности, американская ракета АГМ-86 «Алкм» и франко-британская скелп ЕГЭ, но ее дальность полета составляет всего 400-500 километров. Именно по этим причинам ХА-101 особенно тщательно анализируется и рассматривается западными спецслужбами, особенно после ее использования в Сирии в 2015 году, указывается в издании. Будущее дальней авиации России Россия намерена модернизировать свою бомбардировочную авиацию с помощью программ ПАК ДАИТУ-160М2, но ее выбор в пользу высокотехнологичных ракет, а не высокотехнологичных бомбардировщиков, остается актуальным, считает автор. Заявлено о создании новых средств поражения, таких как ХА-102, версия ХА-101 с ядерным зарядом, их 47-м два кинжал. Первый официально введенный в строй гиперзвуковой ракеты в мире. Но имеется оружие, о котором почти ничего не известно, например, о 9 и 730 «Буревестник». Эта дозвуковая ракета повторяет принципы работы ХА-101, но при этом она имеет ядерный привод, что дает ей практически неограниченную дальность полета и даже возможность оставаться в ожидании цели в течение нескольких часов или даже дней. Американские стратеги считают, что эта ракета может облететь всю планету для нанесения удара с обратной стороны Земли, а не следовать по предсказуемой ранее прямой траектории Россия-США, поясняет автор. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.